хочешь свалиться что ли кекс иди ко мне сюда сюда ко мне ко мне что ты там жрешь иди ко мне сюда давай лезь лезь ко мне иди ко мне О, о, красавчик, красавчик. Лазит везде. Все ему интересно. А это у нас лестница на крышу. И он уже Несколько раз пытался туда залезть. Если он туда залезет, это будет пипец.